Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня я хочу разобраться о том, кто может принять участие в торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. Некоторые думают, что в этих торгах может принять только ограниченное количество людей, которые как-то связаны с этими госкорпорациями. На самом деле приятная новость в том, что в этих торгах может принять абсолютно любое лицо. И физическое лицо, и индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо. Разница будет в том, что необходим разный пакет документов для каждого вида участия. Ну, Как правило, для физического лица этот пакет документов самый простой. Это паспорт, ННН, банковские реквизиты, сама заявка. Самый большой пакет документов необходим для юридического лица. Кроме того, здесь будут документы, которые имеют срок давности. Для индивидуального предпринимателя пакет документов ⁇ что-то среднее между физическим лицом и юридическим лицом. Самое главное, помните, что... В зависимости от того, кто принимает участие в торгах, тот и становится собственником имущества. И от этого зависит система налогообложения после того, когда вы станете победителем в торгах. Принимайте участие в торгах по продаже и покупке имущества непрофильных активов госкорпораций, зарабатывайте на этом отличные деньги. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, всем отличное настроения и всем пока!